Как последние события в Новофедоровке повлияли на настроение туриста ехать или не ехать в Крым, в Севастополь отдыхать? Пугливый ли турист? Сейчас узнаем. этих там происшествий, ЧП, поменялось количество туристов? Заметили? Нет. Как было, так и едут, да? Да. Кто купил за 49 билеты, те уже едут. Раз уж купили, то вперед. Да, да, да. На, наш турист, он ничего не боится? Ничего не боится. Мы Вечали. встречаем. Встречаете? Да, да, да А кого вы. встречаете? Вот родители наши. Родители? К да. в отпуск Нет, они здесь живут. Нет. А с приездом, севастопольцы? С приездом. Вы на отдых? На работу? Спасибо, я местный. Дома, я тут живу. Понял, спасибо. Здрасте, вы отдыхать на работу приехали? Нет, я домой приехал. Прибытием, с возвращением. Не, не, мы вы домой. Вы домой, с возвращением. А вы отдыхать домой? Домой. Вы отдыхать или домой? Нет, мы домой, спасибо. С возвращением. Люди все-таки, половина поезда это севаст... севастопольцы. С Москвы. Отдыхать да, по работе, домой и как? Отдыхать. Кто-то из знакомых отговаривал, мне надо ехать в Крым, там опасно. Не было такого разговора? Нет. А поезд забит, людей много? Много. То есть Полный поезд. Москва едет в Севастополь в Крым? Да. Все супер, первый раз ехала на поезде. Давно запланировали поездку? Да, за полгода, потому что места не было заранее, надо было все брать. Слышали разговоры тут всякая опасность, взрывы, там какие-то да, пожары? Да, слышала. Но И я что? к этому отношусь так, что сейчас Крым достаточно охраняем, здесь госпиталь военный. Людей много в поезде, забит был? Да, полностью мест вообще не было, абсолютно все каждое место занято. То было. Есть, никто места не сдавал? Нет, все было занято. Мы, мы на дачу. дачу. На вы, дачу. Вы вернулись уже? Нет, мы на даче ждали папу. Папа... Здравствуйте, Вась Москвы. Да. Не страшно в Крым ехать? Последние новости. Ну да нет, абсолютно. Поезд-то как? Мест много в поезде? Свободных вообще не было до, э, до Крыма, а потом уже потихонечку народ рассасывается. То есть вот эти вот все страшилки москвичей не испугали? Да, абсолютно. Даже всем интересно было, когда еще, едем. Еще и привлекательнее стало посмотреть, как оно. Ну да, по дороге э, пока едешь, смотришь там танки. Ну вот после Новофедоровки была мысль отказаться или нет? Ну да, была. Подумали, но все-таки решили ехать. Какой был аргумент? Надеемся, что власти все-таки все, все предпри... предприняли меры безопасности. Я проживаю здесь. Вы вернулись домой? Да, конечно. Вон видите, вон. А куда ездят севастопольцы отдыхать? Вот мы себя додумали. Севастопольцы. Ездим в Подмосковье. Там прохладно. Собираем грибы сейчас. Там у нас вообще очень хорошее хозяйство. Знаете, мы даже <с> сюда сало привезли. <с> То есть севастопольцы едут отдыхать в Москву. Ребята, Москва к нам, мы туда.